Бисмиллах, бисмиллах. Альхамду лиллэхи, роббил алимин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбияи, валмурсалин, аля набии на Мухаммад, саллаллаху алейхи, аля алихи, асхабихи, аджмаин, ассаламу алейкум, баракатух. Сегодня мы будем проходить уже десятый урок изучению арабского языка с нуля. Итак, перейдем к новым словам. Аль-калимату, аль джадида Максурун. Мы уже с вами его проходили. На прошлом уроке мы его, его затронули. Максурун. Поломанный. Максурун. Поломанный. В нем корень слова. кесара. Кясара. Ломать. Кясара. Ломать. Максурун. Значит поломанный. Мафтухун. В нем корень слова. Три буквы главные. фа та Фа-та-ха. Фа Мафтухун открытый. Мифтах, ключ. Открывать. Чем открывают? Альфатиха, открывающая книгу. Там везде есть три главные буквы. Фа-та-ха. Мафтухун означает открытый. Открытая дверь. Открытая книга. Мафтухун. Открыта машина. Мафтухун. Открытый сейф. Карибун. карибун это близкий карибун близкий то есть находится близко а может быть родственник близкий карибун карибун брат близкий дядя родственник близкий это карибун называют а кариба вот это карибун близкий а обратное этому слову есть далекий бариду бодун ба Значит, карибун – это близко, который предмет находится. Баидун – это который далеко находится. Дальше. Джалисун. Джалисун – это тот, который сидит. Джалисун. Студент сидит. Ученик сидит. Кот сидит. Джалисун. Кыттун джалисун. Толибун джалисун. Джалисун это кто, тот, кто сидит, сидящий. А обратное этому слову вакайфун стоящий. Вакайфун тот, кто стоит. Учитель, например. Аль-Мударрис вакайфун. Или Аль-Имам Вакэфун. Или имам джалисун. Понятно, да? Джалисун сидящий, вакайфун стоящий. То есть стоит. Дальше еще мы возьмем с вами Сагырун. Сагирун – это маленький. Сагырун маленький. А Кабирун большой. Кабирун большой. Сагырун маленький. Калямун кабирун, калямун сагырун. Карандаш большой. Карандаш маленький. Байтун кабирун, байтун Сагырун. сагирун. кабирун. Кабирун сагырун. Ну еще возьмем два слова. Джадидун. Джадидун это новый. Джадидун новый. Китаб, например, новая книга. Катабун джадидун, калямун джадидун, карандаш новый, джадидун, джадидун. А старый по-арабски Кадимун, Кадимун, город Кадимун, титрать Кадимун, стул Кадимун. Все говорите Кадимун, Кадимун, Кадимун, Кадимун, все старое. А что-то джадидун. О, джадидун, джадидун, джадидун, хлеб джадидун, сегодня купили в магазине. Сыр джадидун. Кадимун, например, карандаш. Теперь давайте из этих слов будем составлять предложение. Итак, максурун, сломанный. Мафтухун, открытый. Браидун далекий. Карибун, близкий. Джалисун, сидящий. Вахыфун стоящий. Кабирун, большой. Сагирун, маленький. Кадимун, старый. Джадидун. Новый. Алколяму, алколяму, максурун, максурун, алколяму, максурун, кесара, ломать, кесара. Максурун, поломанный. Алколяму, максурун, поломанный карандаш или перо. Или ручка, все говорим Максурун, Максурун, Максурун, Максурун, Сарир Максурун, поломанная кровать, шкаф поломанный Максурун, машина Максурун, дверь Максурун, Баб Максурун. Все говорите везде Максурун, Максурун, Максурун. Альбабу Мафтухун. Дверь открытая. Альбабу Мафтухун Фатаха Маф. Тухун. Мафтухун. Мафтухун. Альбабу мафтухун. Альбабу мафтухун. Дверь открытая у дома. Мафтухун. Альбабо мафтухун. Альбабо мафтухун. Альбабо мафтухун. Альваду. Джалисон, Уль вакайфун. Мальчик сидящий, а учитель стоящий. Ал Валаду Джалисон, Уль Мударису, Вакифун. здесь мальчик, Джалисон сидит он за партой, Уль Мударису, а учитель стоит, стоящий, Вакифун. والوالد جالس والمدرس واقف الكتاب الكتاب جديد نووي نوية книга الكتاب جديد الكتاب جديد نوية книга الكتاب جديد نوية книга والقلم вал а карандаш опиро-кадимун, а старое, а, а опиро-старое, или карандаш старый. Валькаламу кадимун аль-китабу-джадидун, вал кадимун здесь у нас китаб, китаб, в двух местах здесь китаб. Китаб-кабир, большой, китаб-сагыр, маленький. Китабун кабирун, ал кабирун, ал-китабу сагирун, сагирун маленький, кабирун большой. ал кабирун, алькитабу кабирун, ал сагирун, ал-китабу кабирун, ал-китабу сагирун, ал-китабу сагирун, ал кабирун. Вот эти надо слова постоянно вам тренировать на языке, постоянно много много много раз повторять. ал кабирун. Возьмите все свои книжки и прям говорите ⁇ Аль-Китабу-Кабирун ⁇⁇ Аль-Китабу-Сагейрун ⁇⁇ Аль-Китабу-Кабирун ⁇⁇ Аль-Китабу-Сагейрун ⁇ Отложите все вправо большие книжки, влево маленькие книжки. И вот говорите постоянно. Или карандаш возьмите ⁇ Аль-Каляму-Кабирун ⁇⁇ Аль-Каляму-Сагейрун ⁇ Тренируйтесь, тренируйтесь, детишки, тренируйтесь, вы и ваших родителей тренируйте. Хорошо? дальше аль-курсию Максурун у нас поломанный стул мы видим поломанный стул Аль-курсию Максурун сломали стул крутили крутили крутили крутили папин стул и все-таки докрутили его сломали Аль-курсию максурун поломанный стул поломанный стул Аалькурсию максурун аль Максурун. аль Максурун. А теперь мы пройдем с вами два слова карибун вабаидун, близкий и далекий. Тарибун ваидун. Карибун вабаидун. Тарибун это близкий. Баидун далекий, отдаленный. На этом рисунке у нас нарисовано, что мечеть близкая. А дом вдалеке. Значит, мы говорим аль масджиду карибун. Аль-масджиду карибун, вальбейту, баидун. аль масджиду карибун, вальбейту баидун. аль масджиду карибун, вальбейту баидун. А на данном рисунке: Наоборот, дом ближе, а мечеть подальше. Здесь мы должны сказать. Альбайту Карибун, Уальмазджиду Баидун. Альбету Карибун, Уальмазджиду Баидун. Альбайту Хрибун, Уальмазджиду, миндиль Альминдиль. Альминдиль. Салфетки. Салфетки, аль-миндиль говорят на салфетке или на платок. Носовой платок. Аль-Миндиль. Миндиль. Это могут быть влажные салфетки, это может быть платок. аль миндиль. или сухие салфетки. Миндиль, миндиль, миндиль. Теперь вы должны знать это слово Аль-Миндиль. Обычно альминдиль висит там, где мы руки моем. Потом мы вытираем альминдилем руки, как вот здесь на рисунке. Альминдиль над краном висит. Аль-миндиль. Аль